Всем привет, дамы и господа, сегодня я вам покажу один свой бой, очень даже интересный. Я попал на Рабатскую бухту, на Нижний Респ. Давайте посмотрим, тут я хотел бы вам показать свою, ну, как я играл с одним Е-75. Итак, давайте посмотрим статок три девяточки с каждой стороны восьмерки и семерки отлично ну что я хочу вам сказать насчет со 3 хорошая лобовая броня бортовая бортовые фальши борта очень уязвимая крыша башни как видите там всего лишь 20 мм. отличное орудие Бой укладка находится в лбу это очень жалко около мехода вот. Итак, давайте уже о самом более. Я еду сразу в город, как тяж, ну и готовюсь тут ждать. Вот я уже жду. Давайте я включу вот эту камеру сразу. И как мы видим, что у нас происходит на мини-карте. А, вот эту вот стали рашить. Просто много танков. Поэтому мне туда надо ехать, срочно ехать. Но я сразу поджимаюсь к е 75 и начинаю выцеливать пацанов, которые тут могли бы появиться. Но тут я мало кого вижу. Меня поджимает ИС, и он меня очень сильно бесил. Вот я увидел ИСа и сразу даю клюк И он начинает сразу агриться и не пробивать е 75 Потом е 75 опять же мне мешает. Я пытаюсь опять его выцелить. И жду... Жду, жду, жду, пока все уладится. Пишу ИСу, чтобы он отъехал, потому что мешает. И вижу ИСА 6. И сразу даю как фунт. И не пробиваю. Так, вот я уже и перезарядился. У меня осталось 2 секунды. Ну, вот, как видите, ИС мешает, он даже Попой, кормой стоит. Бессмысленный, бессмысленный краб. Вот, я высцеливаю ИСА. И даю на 429, практически на 430. Стоп, момент. Смотрите, нас окружили со всех сторон. Мы остались здесь троем, Пока вот эти вот олени и вот эта вот куча стоят и ничего не делают. Вот, по мне стреляет И-6, не пробивает. В этом бою я хочу вам сказать сразу то, что я погибну. Так, вот я убиваю И-Са обычного. Я пробиваю его в крышу башни. И начинаю играть с ИСом. Третьим. Заходит ко мне еще Тигр 2. Но я агрючу только на ИСа. Ставлю его на каток. И держу его на катке. Пока КТ пытается там э, натворить с нашим Е75. Сразу, после того как убиваю ИСа, сразу разворачиваюсь на КТ. И мы с Е75 начинаем его тихонечко, потихонечку давить. Я замечаю, то, что нам сейчас в тыл. За, зашел э, враг. Я быстро кидаю КТ и быстро разворачиваю на Т25 2, э, чтобы сразу быть не Как видите, по мне уже дважды стрельнуло. стрельнуло. Я стою сразу так, чтобы он меня не пробил. И как на зло приезжает, приезжает LCIMX и дает мне на 192. И из 6 меня просто убивает. И что бы я вам хотел показать. Вот такая вот командная игра э, помогла нам не только выжить в этом бою и победить, но мы еще и затащили целый фланг. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пишите, оставляйте комментарии. Всем спасибо. Всем пока.